Всем привет, меня зовут Раиль, это хижина музыканта. Я тоже решил не обходить хайп вокруг песни Лютика и исполнить собственную версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монеты. Но прежде чем приступим к каверу, я хочу разыграть свой вокальный и гитарный курс, который находится в описании под видео, пройдя который ты уже будешь профессионально, виртуозно играть на гитаре и петь свои собственные песни и станешь кавермейкером. Для того, чтобы выиграть этот курс, надо подписаться на хижину музыканта, в комментариях написать, сколько лет ты играешь на гитаре и поставить лайк, этому видео, в следующем разборе данной песни, Лютика, я разыграю данный курс. Поехали! Когда скромняга Барт отдыхал отдел, с Геральдом из Реви он песню эту пел. Сразился белый волк с величивым чертом, эльфов покромсал несчетные. Подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне людню, дали по зубам, целился тот черт мне рогом прямо в глаз, и тут ведь крикнул, вот твой смертный час, ведь могу заплатить чеканной монетой, чеканной монетой. земли отправиться готов Сразить их чудовищ, убить их врагов Он эльфов всех прогнал задали перевал Высокие горы на вечный привал Он бьет не в бровь, а в глаз, он ранен много раз он людям товарищ, всегда он за нас К чему эта вражда, никак я не пойму Защищает, так налейте ему. Ведь могу заплатить чеканной монетой, чеканной монетой. Ведь могу зачтется все это, зачтется все это. Ведь могу заплатить чеканной монетой, чеканной водите зачнется все это, зачнется все это. Вот хороший дубль. Оставить. Прекрасная песня Лютиков в средневековом стиле. На самом деле не играется так легко, как вы думаете. Я сам несколько дней парился. Много аккордов, необычно после попсы, да, подбирать тяжело. Поэтому и там даже мелодия есть кое-какая, если вы хотите ее играть. И чтобы вы не парились, я в ближайшие дни сделаю разбор данной песни. И чтобы его не упустить, просто подписывайся на хижину, обязательно включай колокольчик. Участвуй в розыгрыше видеокурса. В комментариях пиши, сколько лет ты играешь на гитаре. И давайте попробуем набрать 10 тысяч лайков. Давно уже не набирали такую большую цифру. Я думаю, мы сможем. И напоминаю, что у меня на днях вышел клип на песню «Музыка моей души». Я, ты, Ссылочка будет в конце видео, а также в описании. Качайте песню, слушайте где угодно, поддержите мое творчество. Поехали!